Всем привет, на связи офицер И вот я приехал на новое место В город Сочи На Красную Полянку И собственно взялся вот такой вот машиночкой Давайте мы ее немножко Покрасивше сделаем, конечно же Разукрасим Разгредим Погредим В общем, понеслась Значит, броню уставим. По максимуму тормозики. Блин, смотрите, на стандартные скидка идет. Это просто жесть. Так, бамперы Передний. В общем, комментировать не буду. Хочу быстренько ее проапгрейдить. Буду ставить то, что мне больше понравится. Эм... Да. Интересно. Сделаем дополнительный цвет. Далее задний у нас тоже дополнительный цвет. Тут вообще снятый есть. Хм. Далее движочек, естественно, максимум, power. глушачок. А, тут у нас тоже то, что нравится, будем ставить. А боковой. С какого. Ага, вот здесь они, да? Но их не особо видно будет. Давайте поставим все-таки то, что будет видать. А видать будет вот эти, этот или вот эти. Вот эти поинтереснее для меня смотрятся. Позрачатку пропускаем. Капоты у нас стандартный Доп-цвет и карбо карбон. Карбот-капот Клаксон пропускаем Фары давайте долбанем Ксенонки И наборы у нас По всему периметру Так, цвет неона В общем Даже, даже, даже, даже, даже Желтый будет Желтый будет у нас Именно такой желтый Тачка у нас будет в сине-желтых тонах. Основной цвет будет синий. Я хочу... Ой, тут у нас, смотрите, что есть. То... Раскрасочки. Ох ты ж, ничего себе, Да. Да. Интересные тут раскраски есть. Так, но их не особо много. Атомики. Периатомики. Короче, какие-то они, это, такие, типа, гоночные, спор спортивные машиночки. Вот. Я что-то не хочу такого... Такого рода делать тачки, поэтому... Поэтому пока без такой раскрасочки. Номера поставим... Следующие... Би-ди-би-ди-бим Так Далее у нас украска сама идет Основной цвет Металлик <соспособление> uh -huh. А что ему не нравится? Был же Окей okay. Классический А, вот он Все-таки металлик Так, где ты тут? Красивенький, синенький. О, тут есть поприятнее цвета. Так, гоночный, ультра. Вот и выбирай, блин. Давай поп попробуем ультра-синий воткнуть. Так. И... Перламутор. Хотя, смотрите, неплохой вариантик, да, у нас получился автоматом. Так, далее у нас тут хром, классик, матовый металлик. Значит, серф. А ч, дайте желтый стопе, зелень. Что за ой! Гоночный. Просто желтый. По-моему, так покрасивше выглядит. Так. Ну и... Ага. Тут полная дичь. Так. Нет, вообще не варианты. Вставляем такой желтый эмблема банды. Не будем. Каркас безопасности. Давайте поставим. Доп цвета он э -э, стандартная крыша можно запилить ее, а можно вот и оставить без крыши. Трансмиссия у нас гоночная будет, пожалуй. И турбонадув, турботюнинг. Колесики, значит, у нас будет эм, спорт, спорт, спорт, спорт, эксклюзив. Стандартные. Или все-таки спорт. Даже не знаю. По-моему, надо что-то вот такое ставить. Дюпер 7. И цвет сразу запилим желтый. Где-то у нас тут. Золотой и что? Вот Либо ярко-оранжевый Сейчас мы долбанем Либо такой желтый Блин, ладно, поставим этот желтый Шины дизайн заказные Конечно же, воткнем Хотя немножко она что-то куда-то уходит у нас в гоночную Но не будет она гоночной так, здесь желтый дым или синий дым? Все-таки желтый заткнем. Далее идем. Все, это все, это все. В общем, мы выезжаем...